Детская книга Москва и москвичи издательство Азбук кварик Хочешь узнать все о Москве и москвичах? Выбирай одну из трех увлекательных игр. Отвечай на вопросы супервикторины, набирай баллы и повышай свой культурный уровень. Включаем книгу. Выбираем один из трех видов игр. Например, я гений. Цель игры пройти все шесть уровней и стать гением. Новая игра. Начиная с новичка. Первый вопрос. На Красной площади стоит память, памятник Минину и выбираем правильный ответ. Б. Пожарскому. Зарабатываем баллы. Также можно сохраниться. В данной книге 1600 вопросов и ответов, 3 игры и 6 уровней.